Ну без га, ну разойди, сидите в школу уже, идите учитесь, не мешайте батьке тут играть. Итак, друзья, продолжаем выживание и прохождение Майнкрафта. То есть, ну, прохождением это грубо сказано, конечно же, да, потому что Майнкрафт пройти невозможно. Продолжаем, ребятки, выживание без модов. И сегодня в этой серии будем заниматься всем понемножку. То есть, будем добывать какие-нибудь ресурсы. Будем, значит, умерщвлять мобов, да, то есть, будем торговать и так далее. Ну что ж, ребятки, давайте сначала я... Тут решил, значит, подобывать немножечко такого ресурса, как глина, да, то есть глина нам пригодится для того, чтобы строить более красивые здания, ну и, в принципе, как полезный ингредиент, глина занимает почетное место, потому что ее можно не только за, для крафта блоков использовать, но еще и обжаривать в кирпичи, да, то есть делать, и будем дальше с помощью этих кирпичей делать различные интересные Интересные постройки как ступеньки, так и горшки всякие, и так далее. Как видите, выпил зелик, да, немножечко на а, не ночное зрение и на а, подводное дыхание. И сейчас будем, ребятки, добывать а, эту самую глину. У нас тут ее в районе много, да, недалеко от нашего дома работаем. Погнали, друзья! Добываем глину, добыча пошла. Вот так вот, ребятки, легко и просто, мы можем дышать под водой, ни о чем не парить, да, потому что у нас зелька на подводное дыхание. Да, друзья, так, ну все, гнины я насобирал достаточно, в достаточном количестве, давайте теперь ее а, повезем к нам а, домой на базу. Ну так, значит, ночью я возвращаюсь домой, и тут вдруг, оттуда, откуда не возьмись, напал на меня, значит, монстр, да, это какой-то просто подводный царь, да, с трезубцем, он тут на меня бросается, да, просто как бешеный. И мне надо ему чем-то ответить, Ну как блин ответить? Я даже не знаю. Я ведь в воде, да? Он гад такой в меня стреляет и стреляет без конца. Попробуем сарбалет его. На, держи. Еще немножечко, блин, он так меня сейчас вырубит, друзья. Черт, еще чуть-чуть осталось. Еще один удар у меня хана, блин, капец просто какой-то. Нет. Вы видели, как последний предтрезубец пролетел просто мимо моей головы. Иначе бы мне было кранты, друзья. Нет, просто крупно повезло сейчас. Ну что ж, давайте, ребят, разобрались с этим подводным царем. Блин, осторожно, много не вредится. И едем обратно к себе на базу. Да, вот это наша база, ребятки, светится. Точнее, не база, а просто наш, так сказать, поместье теперь уже, да. То есть там он вот горит костерочек. Тут у меня осталась одна, к сожалению, лама. Одна приказала долго жить, и да, к большому сожалению. Ну, это, ребятки, ничего страшного. Тут у меня, значит, рыболовный причал, да, то есть а вот там вот мой главный домик, а вот тут у меня, значит, находится зачарование, а за ней алхимическая лаборатория. Ну что ж, надо погреться у костра, блин, что-то я все ноги отморозил сегодня, пока, блин, плавал за этой глиной, да, и теперь я сейчас быстренько ноги только... Погрею. Здорово, песик, что, есть хочешь? Нет? Ну ладно, песика мы потом покормим. Ну что ж, ребят, вот так вот выглядит мое, значит, хозяйство с высоты птичьего полета. Я забрался на соседнюю гору, которая находится напротив моего дома. Тут на овечки ходят. И у меня, кстати, на этот гору большие планы. В будущем я здесь планирую построить что-то вроде маяка, чтобы его видно было издалека, друзья. Вот такая у меня, ребятки, задумочка на эту тему появилась. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Или можете предложить что-то свое, чтобы вы построили на этой горе напротив моего вот такого вот... Поселение, да, то есть, ну что ж, я тут немножко расчистил, хотя сейчас расчищу, да, действительно, надо вот это все лишнее убрать, потому что площадочка потребуется, ребятки, не маленькая. Давайте все это дело выровняем как следует... Так, ну так, немножечко там подровнял, да, то есть э, в дальнейшем мы разрабатывать будем в следующих сериях, да, на той горе. Э, я сначала подожду, ребят, что же мне посоветуйте в комментариях, что мне там построить, или маяк, или еще что-нибудь. Э, ну а мы, ребят, подъезжаем к нашему причалу, мы стараемся далеко от дома, пока не отъезжать, работаем тут э, недалеко в пределах э, своего собственного жилища, да, то есть э, э, карты, естественно, у меня есть, но пока я сильно далеко не отхожу. У меня самая дальняя вылазка была, это разве что за э, слизью, кому, ребят, интересно, видео есть, как я ходил за слизью, ребят, Можете посмотреть, перейти в плейлисте по Майнкрафту на моем канале. Ну а мы, ребятки, отправляемся в город, да, то есть, точнее, в нашу соседнюю деревню, которую я стараюсь охраняю, да. То есть, вот тут у нас есть такие замечательные торговцы. И мне понадобилось срочно поторговать. Здорово, торговец! Ну что, товар у тебя есть? У вас товар, у нас купец. Давай торговаться. Да, что-то, что -то, что ж, я не могу слезть со своего коня, а. Коник, давай мы тебя где-нибудь оставим персик Вот, кстати, коням меня ребят зовут персик, как вы его, собственно, и называли Давайте его привяжем куда-нибудь, да, вот сюда вот к столбу Ну что, торговец, пойдем поторгуемся Давай, показывай, где у тебя твой товар Вот он меня, значит, приглашает войти к себе в лавочку Сейчас мы с ним и поболтаем Ну что, предлагай, что у тебя есть, давай рассказывай Так, глина у него, ребятки, есть камень, кстати, да а, Меняет он на изумруд А у меня этого камня, ребятки, да хренища просто Вот давайте этим камушком мы с ним сейчас и поторгуем Изумруды нам лишними, ребятки... Не будут, прокачаем все-таки нашего торговца, ребятки, торговец у нас это а, каменщик, да, то есть, и я думаю, что на высоком уровне он нам будет предлагать что-то более интересное. Так, ну что, братишка, прокачался, разбогател благодаря мне, да, если бы я к тебе в деревню не пришел, ты бы, наверное, никогда не разбогател, правильно? Давай мне скидки уже делать, слышишь, ты, что ты на меня смотришь своими бесстыжными глазами, скидки то когда будешь делать? Так, ну что, мне, значит, предлагает гранит продать ему, да? Но мы ему, ребят, будем пихать камень по максимуму, потому что у меня реально камня дохренища. Вот так вот, ребят, происходит торговля, да, у нас в Майнкрафте. Это очень, кстати, только в этой версии появилась такая торговля, то есть до этого ее не было, до этого она была немножко примитивная, я бы сказал, да, то есть, а сейчас просто великолепная, смотрите, наши, наши торговцы умеют развиваться, у него уже, смотрите, изумрудный кошелечек, да, вот тут у него висит, который на поясе, и самый максимальный, это, по-моему, алмазный, давайте его попробуем прокачаем до максимума, получится или нет, и посмотрим, что он нам будет предлагать, ну что, братишка, Давай-ка я тебя прокачаю сейчас по максимуму все-таки. А, я слышал, что ты можешь что-нибудь интересное продавать на максимальном уровне. какие интересные блоки. Смотрите, он уже какой-то красивый синий блок, короче, продает у нас. Да, то есть гла гла глазури... глазури... <глазированный>, глазированный или глазуриевый какой-то блок нам продает. Он, да, интересный. Короче, вот давайте попробуем, купим у него и прокачаем его по максимуму. Да, я, наверное, несколько штучек у него возьму. Хотя что-то как-то не очень идут. Давайте попробуем чем-то другим его вызовем у него интерес. И доторгуем этого торговца по максимуму, как говорится. Так, ну что, купим у него несколько штучек таких, я думаю, да, и прокачаем его. Так, ну давайте-ка попробуем сейчас у него что-нибудь купить. Изумруды у нас есть. Да, и мне все-таки хочется его по, по максимуму раскачать, этого торговца. Так, давайте-ка что-то мы сейчас по-любому, да, придумаем. Так, вот если кирпичи, например, купить у него. Что-то какой-то маленький прогресс у нас получается. Да, сейчас, секундочку, ребят, мы определимся, что у него лучше покупать. И, и, уже, и уже прокачаем его по максимуму, друзья Должен нас торговец по максимуму выработать свой прогресс Да, вот это, кстати, хорошо торгуется Давайте-ка мы ему глину сейчас продадим Да, смотрите, как хорошо глина торгуется Что же я сразу до этого не додумался Так, глины не хватает, надо бы еще чем-нибудь добить Совсем, ребятки, маленькая, маленькая полосочка осталась Давайте уже чем-нибудь добьем Каменчик, давай уже покупаю на что-нибудь Давайте, камень продам Точнее, куплю Давай у тебя что-нибудь приобрету уже, чтобы ты у меня по максимуму раскачался. Ну, давайте, ребят, посмотрим. Так, он все нам этот глазури... глазированный, блин, а, блок сует. Да, ребятки, наш торговец. Ну, где прогресс-то? Что-то, а, еще немножко, надо у него еще что-то купить, я так понимаю. Давай мне, давай мне этот красивый блок уже, а. Да, ну что, теперь это точно должен прокачаться Давайте посмотрим на этого торговца, да Отлично, ребят, прокачали мы, значит, этого каменщика по максимуму Ну и пришло время отправляться домой, ребятки Поторговал сегодня на славу, да, привез неск несколько изумрудов Привез интересных блоков, которые мне, возможно, когда-нибудь пригодятся Вот это, ребятки, уже начинается владение моего собственного хозяйства Здесь меня встречают собачки, осьминоги, да То есть персика мы загоняем в стойло, да То есть, кто не знает, персик, ребятки, это мой верный конь, на котором я путешествую Так, давайте-ка мы его здесь оставим Поставим, да, а все-таки у нас пар парнишка сделал отличную работу на сегодня, да, и ему не помешало бы, наверное, отдохнуть. Так, давайте его загоним ровненько сейчас сюда, да Ну все, персик, давай, отдыхай пока Ты мне еще пригодишься Так, ну с торговли, ребят, закончили, давайте теперь Отправляемся в шахты, нам необходимо сейчас а, Расчистить территорию, кстати, ребят Краткий экскурс по тому месту, что я сейчас Обрабатываю, да, очищают от камня А здесь я планирую, ребятки Расположить железнодорожную станцию Тут у меня, ребятки, будет станция, да, то есть В моем вот этом хозяйстве и всем, да И сюда я буду приезжать и уезжать Отсюда на вагонетках То есть, да, тут я планирую сделать транспорт Транспортную, так сказать, магистраль развязку. Че это такое? Зомбаки напали, откуда они взялись-то вообще? Про -про Спасите, помогите! Черт возьми, вы откуда взялись-то, а? Мелочь пузатая, вы откуда вообще подобежали? Чего вас так много-то? А? Вот, ребят, стоило мне только несколько факелов убрать из этой ямы, как только сразу же нечисть набежала, а? Ну вы чё, блин, а? Пацаны, может так договоримся? А, ну давайте, что ж вы валите уже отсюда, чего вы пришли-то сюда, а? Пришли? Что пришли, что-то вас много, реально. Четверо сразу прибежало. Вы охренели, что ли? Откуда у вас столько? Мелезга, ну разойди, сидите в школу уже. Идите учитесь. Не мешайте, батьки тут играть. Не мешайте, батьке, развиваться. Не мешайте, батьке, копать туннель для поездов. Так, ну, ребят, мы продолжаем, значит, копать свой туннель. Немножко у нас заминочка произошла. Но, ребятки, в ближайшем будущем здесь будет у нас железнодорожная станция, а именно метро. Так, железнодорожная станция, ребятки, пока завершаем. И, да, на сегодня давайте-ка подумаем, чем бы нам еще заняться. Ставьте, пожалуйста, свои лайкосики. Ставьте, пожалуйста, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Братишка Скретч обожает комментарии, друзья. Пишите побольше ему, да, он на все постарается ответить, да, друзья. Давайте, пишите. Не, не стесняйтесь, братишке Скретчу нужна ваша поддержка и ваша помощь. Спасибо, что смотрите, а мы продолжаем, друзья. Так, ну что, ребятки, чем бы нам еще заняться-то, а? Давайте я вам покажу свой подвальчик. Я тут немножко, кстати, его Преобразовал уже, да, то есть вот такой у меня подвальчик стал, да, то есть где у меня находится моя кладовка. И сейчас я постараюсь его немножко расширить. Для этого мы, ребят, поставим, значит, вот тут у меня двери автоматически. Давайте я вам сейчас э, в процессе продемонстрирую, как они работают. Вот туда будет еще один вход. Вот так, ребятки, двери мои автоматически работают. То есть я вот так вот здесь настроил. Сейчас по кнопочке, короче, по нажатию кнопочки они у меня открываются и закрываются. То есть, ну, полуавтоматически. То есть, вот, вот такая вот схема. Работы. Там, естественно, схема из красного камня спрятана в стенах у меня, да. То есть, кому, ребят, интересно, какая схема открывания дверей, я могу записать отдельное видео. Вы мне только про это напишите, если э, есть у вас э, такое желание, чтобы братишка Скряж записал. Я запишу, ребят, туториал какой-нибудь, да, потому как сделать такие двери замечательные. Так, ну а мы, ребят, продолжаем. Мы продолжаем развивать, значит, нашу наше хранилище. Здесь у меня будут сундучки под а, Разный лут, да, то есть сюда мы будем а, Складировать, скорее всего, какие-нибудь Ценные компоненты, ингредиенты, да, то есть а, а, С левой стороны, то есть Которая сейчас позади нас находится, значит а, Блоки преимущественно, да, то есть И всякая-всячина, а здесь у нас будут Какие-нибудь ценные блоки, вот типа, например а, Золото, бриллиантов, да, то есть золото Железо, железо, к примеру, здесь будет, да А здесь мы, наверное, кварц расположим, да, вот в этих Вот ящиках. ну и еще что-нибудь в процессе Что-нибудь дорогостоящее Так, значит, рано утром я такой выхожу и тут опять- мне как торговец привалил. Те, кто рассказал, что у меня бабки-то есть... Опачки. У него, ребятки, есть... Раковина Наутилуса. Офигеть! Вот это, ребят, редкий случай, когда реально у торговца стоит покупать товар. То есть, вот это так пошел и сразу за изумрудами. Хорошо, что я их накопил. Да, вот это, ребят, тот случай, когда стоит у торговца покупать товар, потому что раковины Наутилуса их просто так нигде не найдешь. А они нужны, ребятки, для крафта позже покажу чего. Ну, кто ребятки, кто, ребятки, в курсе, те уже знают, для чего они нужны так, ребят. раковины Наутилуса. Ну, давайте несколько штучек возьмем. То есть, он нам продает вот по несколько изумрудов, да, за каждую. Я, наверное, несколько возьму, все равно в процессе я буду искать а, еще один компонент, да, то есть и в процессе поисков, я надеюсь, что мне еще будут попадаться подобные раковины, поэтому я в него куплю несколько штучек, все, а, все бабки я, так сказать, на них сливать сейчас не стану, ну все, братишка, хватит уже, что-то ты по какой-то дорогой цене, мне не нравится, как ты со мной поторговал, чувак, что-то ты по дорогой цене их слишком взбагриваешь, Никак... хоть бы какую-нибудь скидочку сделал, гад такой. Ну его, вот, собственно, для чего, ребята, они нужны, они нужны вот для такого вот уникального, ребятки, уникального. Морского проводника, да, то есть, который нам служит будет служить своеобразным маяком, дающим определенные ребятки эффекты. Ну и для того, чтобы скрафтить, нужно еще сердце моря. Вот это синенькое, что в центре находится, да. То есть это сердце море. Мы будем его искать в процессе. Ну что ж, перейдем к зачарованию, друзья. Вот наше замечательное зачарование нам в этом сейчас поможет. Так, значит, скрафтил эту новую кирку. И я все жду, когда же у меня попадет, ребятки, его о бинго, ребятки, наконец-то удача! Наконец-то я скрафтил кирку, да, крутяцкую на удачу. Теперь она у меня есть, и теперь ресурсов будет гораздо больше ценных, потому что мне их очень сильно не хватало, то есть на самом деле очень долго я ждал, то есть когда у меня получится такое зачарование, и теперь она у меня, ребятки, есть, смотрите, как она блистает, обалденно просто сверкает, ставьте, пожалуйста, лайкос, ребятки, за такую годноту, и пишите, пожалуйста, свои Комментарий. Так, ну что, ребят, вот так я назвал. Называется фортуна. То есть у нее, значит, эффективность, удача и прочность, друзья. Самая топовая кирка на данный момент, но после той, разве что, которая еще идет на шелковое касание. Да, ребятки, теперь у меня практически все кирки топовые имеются. Ну а мы переходим к торговцу, который нам продал за дорогой товар. Ты нам, братишка, уже не нужен, прощай. Кто-то тут плюется мне. Это лама, да, этого торговца меня пытаются заплевать своими соплями. А ну прочь от меня свои сопли вы гадкие ламы, а. Я вам сейчас наваляю, вы что, не, не верите, да? Не веришь? Ты не веришь? Да хватит уже плеваться Ты верблюд одногорбый, а ну пошел он отсюда Верблюды меня атаковали просто здесь Пора бы уже их а, ликвидировать Да, этот, этот, значит, в лодочку сел и тоже атакует Ну иди отсюда У меня есть своя лама Я думал, что их получится приручить, да, но не получилось Они сами выбрали свою судьбу, ребятки, сами И торговец тоже сам выбрал свою судьбу Продав мне товар по баснословно дорогой цене Ну да ладно, продолжаем Ну что, ребят, и переходим к нашим, значит, подземельям Да, у меня вот тут есть такое Подземелья, в которой нельзя входить без экипировки То есть имейте в виду, потому что нас там могут Просто-напросто нагнуть, если мы голышом туда войдем а, Понадобится, ребята, обязательно топор Да, я всегда беру а, для умершления Одиночных целей и меч, то есть для разга... Разгона толпы То есть, о, собачка, ты че сюда пришла? Ну иди отсюда, тебе нечего здесь делать Пес-барбос, давай иди отсюда Давай, гуляй уже, потому что здесь тебя могут тоже нагнуть. Здесь очень много монстров, да, то есть накопилось здесь. Сейчас я печка выведу, и мы продолжим с вами дальше. Так, все необходимое мы взяли, значит, меч у нас есть, и... Есть у нас также топорик. И сейчас поедем резать налево и направо супостатов. Это, ребятки, у меня чисто комната для кача. А здесь я просто-напросто беру этих монстров и вырезаю потихонечку. Кто, ребят, знает какой-то другой способ для кача, пишите, пожалуйста, свои комментарии. А вот мы вот таким вот образом пока что а, накапливаем опыт. Вот так вот а, полчищами врагов разгоняем. То есть с помощью каменного меча и каменного а, топора. То есть, ну что, что... Накопили, да, накопил я здесь вас, накопил Эх, как давно я сюда не заходил, пришло время Вот самое главное здесь опасаться, это криперов Иначе, если они бомбанут, да, приходится поэтому, ребятки, вот так по чуть-чуть вылазить из-за угла и наваливать им Ну что, погнали! Так, основные массы я разогнал, остались, ребятки, единицы И вот для этого, ребят, собственно, я и брал топор, да, чтобы вот так вот единичные цели вырубать Так, опыта я достаточно неплохо поднял сегодня Мне прям самому нравится Так, с другой стороны, по-моему, я еще не смотрел Сейчас на другую сторону перейдем, обязательно все подберем Ох, сколько здесь опыта-то у нас, а Еще и луки с очарованием лежат Вот такая, ребят, у меня комнатка, да, то есть В которой я качаюсь периодически Кто постоянно шипит, а, вот эти пауки меня бесят Они почему-то на потолок постоянно залазят, да Заползают И там сидят. Что? Здоровенько? Ты кто такой? Ты что здесь забыл вообще? Ты где должен быть? Ты должен в энд мире сидеть вообще-то, Эндермен. Ты что здесь вообще шастаешь? Значит, если здесь ты шастаешь, значит, давай, проплати какую-нибудь дань. Молодец, отдал монетку. Замечательно, ребят. Эндермен нам все-таки дал эндкристалл, энд эндерперл один и... Нам он обязательно пригодится, когда мы будем, ребятки, искать Самое главное, нам необходимо еще найти портал крайс В скором, ребятки, в ближайших сериях мы пойдем обязательно в Эндермир, да То есть а для того, чтобы мы это сделали быстрее, пожалуйста, ребятки, поддерживайте а, Чем больше лайкосов наберет данная серия и тем чем больше просмотров, да То есть тем, тем быстрее будут выходить серии прохождения, а, прохождения соло, прохождения в Майнкрафт, ребятки Ну что, ребят, продолжение обязательно следует Как обычно, играйте только в самые крутые топовые игры, все